Мы говорим о том, чтобы внести ясность и логику в систему. Ясность и логику. Убрать многократное дублирование. Ну, если пример дублирования, пожалуйста, если в стране проводится много всяких соревнований, для детей, условно говоря, там 2005 года рождения, к примеру, да? В разных видах спорта. Вот в каком-то конкретном видах спорта. То эти все дети они учатся в каких школах? Они учатся в динамовских школах, они учатся в спартах, я имею в виду общеобразовательные, они учатся в школах колоса, в школах Министерства образования. Они все учатся в школах Министерства образования, за исключением там, микроскопического процента, которые представляют частные школы, но которая подчиняется правилам, которые созданы Министерством образования для средних учебных заведений. Это одни и те же дети. Так зачем вот это вот многократно какие-то делать надстройки, параллельные структуры, параллельные соревнования, разбивать эти бюджеты, растаскивать там по три копеечки. Вот так растворяются деньги. Вот эти все дети, мы берем один конкретный вид спорта какой-нибудь, и это должна быть единая система соревнований для детей. И тогда мы ушли как минимум от дублирования, от разбазаривания средств, мы, мы приходим к единой системе соревнований». Витископ. Спортивное видео.